я знаю что бойцы на передовой сегодня испытывают дефицит ну если так можно сказать в священниках на передовой есть эта проблема как она решается что мы можем вы можете с этим сделать у нас штатное военное духовенство больше 200 штатных военных священников Вопрос статуса, понимаете, он не решен. Я, если вот есть такая возможность, я бы обратился к депутатам Государственной Думы. обращайтесь. Да. Конечно. К вот, мы... депутатам Государственной Думы Введите военно-учетную специальность, войсковой священник. Потому что сейчас нам предлагают многие варианты. Подписывать контракт. То есть контракт кем? Бойцом. Но ну, руки автомат нам нельзя брать. Поэтому вот и хотелось бы, чтобы примите, потому что мы обращались и в Главное кадров Министерства обороны, что как-то менять надо ситуацию. Тогда мы будем там штатно и все. А так сейчас, можно сказать так, добровольческие порывы, вот кто из батюшек штатного военно-духовенства. И опять же добровольцы только туда едут. А так вот уже, у нас ведь есть и печальная статистика, уже шесть погибших штатных военно-духовенства. Шесть погибших, понимаете, и первый вот, отец Олег вот и опять же Михаил вот отец Михаил понимаете и вот статуса нет никакого то есть сейчас ну есть какие-то вот помощники которые вот страхуют нам жизни вот но это все опять же за свой счет идет то есть кто-то вот пожертвователь жертвователь, доброходы, они вот этим помогают а так вот ведь был же ну, был такой момент, когда вот хотели приравнять к государственным служащим военное духовенство. То есть, и, то есть соответственно, какой-то статус должен быть. А что вам отвечают по поводу статуса, когда вы этот вопрос задаете? Ну, говорят, что мы гражданский персонал. По идее, вот гражданский персонал не имеет права быть там. То есть, если там юридически, если все это подходить к этому вопросу. Но батюшки едут туда сами, добровольно. У вас э, та же проблема, что и у военных кинооператоров. Такой военно-учетной специальности тоже нет, и она тоже нужна. Ну, конечно, но ну, надо. Вот, что мешает? Вот посмотрите, вот скажем так, ну, украинские вот эти вот их учетные военные специальности, они их изменяют. То есть операторов беспилотных летательных аппаратов, то есть э, квадрокоптеров нету штатно. Ну и другие специальности, которые вот сейчас необходимы, их штатно нет. Но вы как-то реагируете на ситуацию? Надо все это учитывать.